Good job, everyone! Нет, это не я, это мой кореш. Я попросил его так прыгнуть, чтобы проверить кое-какую приколюху. Лайфхаки, фичи, секреты, все это ни нихреново помогает нам в бою. Появляется уверенность, что из файта мы выйдем со щитом, а не на щите. И чем больше у нас таких знаний, чем больше полезностей сидит в нашей голове, тем сложнее приходится сопернику нам противодействовать. Ну что ж, начнем курс лайфхака занимательных развлекательных кинофильмов по PUBG New State. Здарова, мужские мужчины! Сразу веду вас в курс дела. Сегодня мы будем чекать, что же по наследству досталось New State от мобайла. Какие приколдесы еще работают, а какие уже нет. Мы вместе с вами и второй выпуск данной рубрики зарядить можем. Если кто-то еще какие-то фишкари знает, то в личку ВКонтакте или Телеге мне постучитесь и на Изи в следующий выпуск попадете. А еще, мужики, сегодня у нас будет конкурс на 10 выживалок, но об этом чуть позже. Каждый любитель батл роялей хочет знать, как быстрее всех прилетать на локацию. И это справедливо, на старте даже одна секунда может решить, отлетите вычерить в лобби или же нет. Ага, ага, ага. И поэтому я первым делом пошел проверять, работает ли старый способ быстрого прилета из мобильного пабга. Мой товарищ выпрыгнул на локацию за 1200 метров, ну а я за 750. Перевел джойстик в нужное положение и попер. Только вот прилетел я позже, к тому же пришлось немного импровизировать, ибо такие полеты боком в ньюстейте не особо эффективными оказались. Перед тем, как найти оптимальное расстояние до точки для десантирования, я начал изучать максимально возможную дальность полета. Получается, если зажать вот так джойстик и держать его до победного, то гарантированно мы пролетим где-то 2000 метров. А если после раскрытия парашюта мы с интервалами будем потихонечку подавать скорости, то наше расстояние увеличится еще где-то на 300 или 500 метров. По крайней мере, я на 2500 таким способом улетал. И вот теперь, зная это, мы можем понять, что для быстрого спуска нам нужно выпрыгивать за... Погоди, погоди, не так быстро, отец, кулакич, и подписку прямо сейчас шибани, а то, что как родной. Я в конце тебе расскажу, за сколько метров нужно нырять, а пока что давай взглянем на другие прикольчики, которые есть в New State. Мне понравилась физика в игре, действительно новый уровень. Только пока что, как я понимаю, сложно подружить дым и текстуры. Дым, как и в старом пабге, все проникающий. И, по сути, такую фичу можно использовать, чтобы ненадолго засейвиться и перевести дух. Можно, конечно, и засады устраивать из такого купола, но это уже все по обстоятельствам. Не отходим далеко от кассы и чекаем коктейль Молотова который в старом пабге ломал абсолютно любую дверь. В нью-стейте же двери посильнее. При попадании молотов разбивается. Но какая-то часть все-таки попадает внутрь здания. Это можно использовать, когда противник где-то присел за стеночкой. Так сказать, 300 IQ-Move. Хотел бы передать большой привет колде, ибо следующий лайфхак я впервые применил там. Он больше подойдет для ТДМки, но и в классическом режиме его вполне успешно можно использовать. Речь идет об импровизируемом прицеле. Поставить его очень легко. Заходим в раскладку и выбираем импонирующую нам кнопку, после чего перетаскиваем ее на центр. Скорее всего с первого раза разместить ее не получится, в этом случае на помощь приходит нам полигон, там берем любую пушку и не торопясь двигаем наш прицел к центру, лучше это делать когда мы в режиме прицеливания, такой ориентир очень сильно вам поможет в close fight, если вы будете палить от бедра. Имеются и небольшие минусы у такой штуки, поначалу в классике придется привыкать к такому набалдажнику, не забывайте изменить размер и прозрачность кнопки под себя, можно вообще и другую кнопку подобрать, а можно ничего не подбирать, делайте как по кайфу. Теперь давайте поговорим о Почте России, в смысле о Дроне Курьере. Первым делом мне захотелось выяснить, как быстро работает доставка. Вам придется подождать всего 54 секунды, чтобы забрать заказ, и это довольно быстро. Также вы можете не переживать, если посылка упадет прямо на вас, ибо урон не будет наноситься, можете убедиться в этом сами. При желании свой или вражеский дрон можно сбить. Ты кто такой, сука? Например, с калаша... Мне потребовалось где-то 40-50 пуль, чтобы он загрустил и упал. Сами ящики охрененно можно использовать как укрытие под предпоследнюю или последнюю зону. С посылками я еще не закончил, чуть позже к ним вернемся. Я сейчас хотел бы поговорить про старую фишку мобильного пабга с подбором патронов. В Ньюстейте не получится разрядить оружие и забрать его дополнительные патроны. У каждого оружия есть свой дефолтный боезапас. Наверное не все сейчас понимают про что я говорю, короче, если ты сторожила мобайла и шаришь за такую фишку, дай о себе знать в комментариях. А мы переходим к следующему фишаку, точнее сказать к приколу, который был в мобайле. Там можно было хиляться под водой. если если сесть на пассажирское сиденье в Тачили. В Нью-Стейте же такими фокусами корешей не удивишь делать нельзя. Зато просто можно почерить под водой, ибо обстановочка располагает. Есть еще один интересный фишкарь, который в PUBG Mobile используют практически единицы. Если пробить одно переднее колесо, то занос транспорта и управляемость, как это не парадоксально звучит, станет лучше. Я проверил такой прикол в New State и вот что обнаружил. Во-первых, управляемость становится лучше, но только за счет того, что наша скорость с поврежденным колесом падает почти что в два раза. В мобайле же скорость с пробитым колесом так не проседает, поэтому такую фичу там можно юзать. Но вот в нью Стейт такой вопрос проработан довольно здраво и логично. Теперь поговорим про воскрешение наших союзников. Рубанем пока огняцком обещание. Здорово, чуваки, давно не выходил на связь. Сейчас будем баблишки на всякую херню тратить. Что тут по сундучкам? Еее, б***ь, копать, какой брутальный скин. Сейчас попробую его достать. Воу, тут еще и с снарисована имеется. Ну давай, погнали. Блин, да откройся ты уже. Черт слабовато. А если еще разок? Ого, нормально, курточку с садовода выбил. Постой, постой, дорогой. Тут вообще-то выпуск про лайфхаки и фишки разные, а не про куртки с садовода. А, да. Ну ладно, купишь куртку. Воскрешение союзников – охренительная штука, за которую стоит отдельно поблагодарить разработчиков. Если вы играете с корешем, то не поленитесь потратить 1200 зелени, так сказать, на всякий пожарный. Если ваш стак более двух человек, то после покупки рессалки стоит задуматься о приобретении дополнительного выстрела. К тому же он дешевле стоит. Да и вообще, стоимость воскрешения довольно приемлемая и не слишком высокая, и не слишком дешевая. Короче, топ за свои деньги. Не забывайте, команды, делать совместные покупки. Лучше заказать все оптом и через одного, чем шуметь на всю карту дронами, как будто началось восстание машин. Кстати, поздравляю, прямо сейчас ты дошел до того момента, когда можно принять участие в моем конкурсе на 10 выживалок. Условия такие же изичные, как и в прошлом киноматериале. Зашибай кулакич, оформляй подписку на данный киноканал, жми колокол и оставляй комментарий, который начинается с... Больше всех мне понравился лайфхак про... ну... А дальше уже дописывай, каким приколдесом будешь пользоваться постоянно. Результаты прошлого конкурса ты можешь чекнуть у меня в телеграм-канале. Давай, удачи брата брат Поговорим про паркур. Здесь он еще круче, чем в мобильном пабге можно забираться практически на все, что вздумается. Но иногда хочется чего-то большего, а возможности не позволяют. Как, например, сейчас. Тут главное проявить смекалочку. Поэтому вызываем курьера и уже с ящика пробуем паркурить на нужную нам позицию для тактического отыгрыша. Не зря говорят, все гениально просто. Пользуйтесь на здоровье, брата-братья. Ну а теперь пришла пора узнать про правильное десантирование из самолета. Я проверял разную дистанцию и разные методы для самого скоростного спуска. И вот к каким выводом я пришел. Лучше всего выпрыгивать из самолета за 1500 метров до желаемой локации. Перед этим обязательно разверните ваш обзор в нужном направлении. Это нужно сделать для того, чтобы не тратить заветные секунды на поиск и определение точки спуска. После прыжка джойстик направляем строго вверх. Допускаются небольшие погрешности с его отклонением, главное держать скорость 165 км в час. Держим стабильную скорость и разворачиваем карту. Теперь нам нужно дождаться, когда до желаемой локации останется 600 или 500 метров. После чего направляем нашего персонажа вниз, чтобы скорость была где-то 214 км в час. Ну а дальше дело за малым, ищем нужную точку для first лутинга. Как-то так, брата-брат. Если хочешь второй эпизод с лайфхаками, то пиши об этом в комментариях. В конкурсе, не забывай участие, принять итоги будут в моей тележке. Ну а я угнал-погнал, жму руку, с тобой был Агненский.